И я хочу, может быть, даже начать с вопроса, поэтому вы в чате ответьте, пожалуйста, чтобы мы могли видеть ваш ответ. И вопрос он такой: Вы знаете, очень много праздников у нас есть. Семь праздников, которые мы празднуем, праздники, которые записаны. И Творец называет их своими временами, своими праздниками. Как вы думаете, на каком из праздников мы делаем большее ударение? Какой первый праздник, который приходит вам в голову, вы считаете самым главным? Пожалуйста, напишите сейчас ваш ответ, чтобы мы могли его увидеть. А те, которые сидят вот здесь у нас в чате, вот, помогите мне услышать комментарии, которые там пишут, потому что у меня тут нету с собой телефона. У вас есть чат? Кто-то? Ширли, что нам отвечают люди? Люди, отвечайте в чате, может быть, даже в группе в Шавей Цион. Как вы думаете, на каком празднике мы делаем ударение? Я уверен, что будут разные мысли у каждого из нас, но, скорее всего, это будут мысли и ударения на одном и том же празднике. Я так под... То есть большинство людей говорят Песах. И действительно, и среди религиозных людей, и среди верующих. Мы все в основном делаем ударение на праздники Песах. Мы празднуем его, мы садимся, проводим определенный седр. И среди всех праздников почему-то мы подчеркиваем именно Песах. И мы можем понять почему. Потому что Песах мы связываем с приходом Мессии, который пришел, который умер, принес себя в жертву, но также и воскрес из мертвых. И все это ассоциируется вот в этом празднике Песохи. И мы знаем, что этот праздник Песах через жертву Мессии, он также дает нам освобождение от греха. Поэтому вот это вот ударение, оно не просто так ставится на Песохе. Но с другой стороны, к сожалению, вот это ударение, которое мы ставим на Песохе, мы несем его всю нашу жизнь. Мы несем его и в других вещах, в нашем пути, когда мы стремимся к Богу. И это большая ошибка. О чем я говорю? Есть, мы можем увидеть несколько ступеней, по которым Господь ведет человека, по которым Он вел когда-то свой народ. Как вы думаете, в чем была цель Господа, когда Он выводил Израиля, из Египта? Была ли его цель в том, чтобы освободить народ? от египетского рабства. В этом ли была его главная цель? Я думаю, что ответ нет. Его цель она была намного выше. Его цель она была намного превосходней. Его цель была в том, чтобы осуществить слово, которое он дал Аврааму. И прежде чем он пришел и призвал Моше, он очень конкретно описал свою цель. И мы можем это прочитать в книге «Исход». В книге «Исход» шестой 6 главе Бог, разговаривая с Моше, он ему говорит в шестом стихе, «Скажи, сынам Израилем, что я их выведу вас из-под из иго египетского, избавлю от вас из рабства, спасу вас». Он говорит, «Я приму вас к себе в народ». То есть вот мы видим еще одну ступень. Он говорит, «Я приму вас к себе в народ». Но это еще не все. 8 стих, «И я веду вас в ту землю, о которой я, подняв мою руку, клялся дать ее Аврааму, Исаку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я, Господь, Бог ваш». Цель Бога, она была не просто вывести Израиль из Египта, не просто избавить его от физического рабства. Не на этом Бог хотел, чтобы мы заостряли наше внимание. Его цель была намного выше. Его цель была осуществить слово, данное Аврааму, чтобы израильский народ мог войти в землю обетованную. Что же это за земля обетованная? Господь говорит, это та земля, в которой течет молоко и мед. Это та земля, над которой очи Господа наблюдают от начала года и до конца. Та земля, о которой Он заботится. В книге Иезекиил, в 20 главе, если я не ошибаюсь, Господь говорит, что эта земля, она красавица из всех земель. Я избрал ее для своего народа. Вот она высшая цель, привести народ в землю, которую Господь клялся, чтобы они могли войти туда, чтобы они могли жить в благословении, чтобы они могли жить там, свободные от рабства. Когда-то, когда провозгласили землю Израиль, государством Израиль, весь народ радовался, все евреи радовались. Вот она независимость, вот, наконец, мы получили свою часть, в которой мы можем строить свое государство, в котором мы можем быть свободны. Вот она была высшая цель. Войти в землю. И знаете, именно вот эта вот высшая цель, она давала силы Моше пройти этот путь, по которому он шел, пройти пустыню. Именно вот эта вот высшая цель, когда он смотрел на нее, помогала ему вдруг ободриться в тяжелую в тяжелой ситуации, поднять свои руки и укрепить их и идти дальше. Именно вот эта вот высшая цель поддерживала его на всем пути, и он, несмотря на то, что страдал, ведя весь наш народ, но он смог выстоять и дойти до конца. Поэтому зачастую, когда мы сосредотачиваемся только на выходе из Египта, мы делаем большую ошибку. Мы не замечаем в нашей жизни, что есть цель намного выше, к которой мы идем, и поэтому мы много чего упускаем. Но важно понять, что когда Господь Он вывел Израиля из Египта, это было отправной точкой. Но чтобы войти в ту землю, в которую Он обещал народу Своему, Он должен был подготовить его. Поэтому ключевым моментом был тот момент, который осуществился на горе Синай, про который мы уже читаем, к празднику, к которому мы подходим, к Шавуот, когда народ стоял возле этой горы, которая горела огнем, народ стоял в трепете, и Господь должен был дать Израилю свои заповеди, свои уставы. Как сегодня даже в этой главе мы читаем, написано в главе Бахукутай, если вы будете соблюдать заповеди мои, тогда вам будет хорошо на земле. То есть вот этот вот промежуточный момент, когда человек вышел из Египта и идет к своей цели главной, вот этот вот путь он был очень важен. Народ не мог войти в землю и жить в благословении, если он не изменился. Если он не, про, не преобразился, ему было важно Богу дать народу определенные заповеди и уставы, которые говорили, что тебе нужно делать, чтобы ты мог получить благословение в этой земле. Сегодня Илья много примеров привел. И про Шабат, и вот этот Шнат Шмита, и седьмой год, и юбилейный год. И просто разные-разные заповеди. Господь не просто их даровал. То есть это определенный период, который Израиль должен был пройти в пустыне, чтобы научиться пользоваться этими заповедями, чтобы именно по этим заповедям, по этим уставам он мог жить и дальше и получать благословение в земле Израиля. И вот эти вот три ступеньки, выход, весь путь, которым ты идешь, и главная цель, они важны в нашей жизни, также в жизни верующих людей. Мы можем провести такую же параллель и к нам, к верующим. У нас мы проходим примерно похожие шаги. Мы говорим, что выход из рабства, он равняется покаянию. Зачастую мы делаем ударение на покаянии, Но я сейчас спрашиваю вас, в этом ли наша цель? В этом ли наша цель привести человека только к покаянию? И ответ, я думаю, нет. Напишите, как вы думаете, в чем же наша цель? В чем наша вот эта вот главная цель, которой мы движемся? Вот сейчас в чате вы можете отвечать нам. Какая наша главная цель? Просто привести человека к Богу, привести его к молитве покаяния, чтобы он сказал, прости меня, Господь. Ведь зачастую именно на этом мы ставим свое ударение. В чем наша цель, друзья? Вот сидящий здесь, скажите мне, исправление души, небеса, исправление мира, что еще? Наставить на путь святой. В чем наша конечная цель? К чему мы движемся? Что в чате нам пишут? Спасение. спасение. спасение. В одном из стихов в Новом Завете написано «И сия есть жизнь вечная, когда познают Отца и посланного им Иешуа Мессию». Наша конечная цель, она действительно велика. Леон недавно вот в своих комментариях по этой недельной главе в группе он также писал, он говорит, мы все ожидаем, все творение ожидает, когда прекратится смерть, когда она будет побеждена. Мы ожидаем небесного Иерусалима, мы ожидаем вот этого тысячелетнего царства, в котором не будет греха, в котором человек будет свободен от разных искушений, и он будет жить вместе с Богом в мире. Мы ожидаем пришествия Мессии, когда наши души, они воскреснут, когда мы получим новые тела, и мы сможем вечно пребывать в Божьем Царстве. Мы говорили сегодня про юбилейный год. Юбилейный год — это и есть символ вот этого тысячелетнего царства, когда все возвращается в свой удел. Мы должны вернуться в свой удел. Наш удел — это жизнь с Господом. Вот она, наша глобальная цель, на которую мы должны смотреть. Не на то, что я только вышел из Египта, не на то, что я только покаялся. Мы часто зацикливаемся там и забываем о нашей высшей цели, которая помогает нам пройти вперед, которая дает нам силы и поддерживает нас. Мы должны, друзья, смотреть на вот эту вот высшую цель. Я думаю, многие из вас слышали и читали вот эти вот стихи, где написано, не видел, того, не видел того глаз и не слышал о том уха человека, что Господь приготовил возлюбленным своим. Ах, он все из вас слышали эти стихи. И знаете, пока я не посмотрел контекст, я совсем по-другому думаю так же, как и вы интерпретировали эти стихи. Мы думали всегда, я лично думал, что речь идет о том, что Господь говорит, «Вау, ты даже не знаешь, что я такое особенное для тебя приготовил. Этого еще не видел твой глаз, ты даже не можешь понять, что я для тебя приготовил». Но если ты смотришь в контексте, эти места говорят совершенно о другом. Вот это вот провозглашение, оно говорится к тем людям, которые не приняли Ишуа. Он говорит, «Они не понимают, что я приготовил для возлюбленных своих». А дальше написано, а вам я открыл это Духом Святым. Я дал вам разум Машеха, и для вас все стало понятно. То есть Господь уже открыл нам вот эту вот высшую цель. Наши имена уже записаны на небесах. И даже более того, Он это подтвердил. Написано, что Он дал нам залог Святого Духа который является подтверждением, что мы посажены вместе с Ним, что вот наша цель, она там, и мы будем вместе с Ним. Он дал нам залог Святого Духа. Но знаете что? Я спрашиваю, все ли люди, которые вышли из Египта, они вошли в землю обетованную? Все ли вошли в землю обетованную? И ответ он нет. И знаете, когда я посмотрел числа вдруг, то есть в теории мы понимаем, да, нет, не все зашли. Но когда ты вдруг смотришь числа, я ужаснулся, мне даже стало так больно, я даже заплакал. Написано в, в числах, что 600-3500 человек вошли в исчисление, то есть те, которые находились в пустыне, те, которые вышли из Египта, это были люди мужского пола, старше 20 лет, которые носили оружие, которые были готовы к войне. 603 500 человек, не считая женщин и детей меньше 20 лет. Вот оно было исчисление. Все они вышли из Египта, но в землю вошли только двое людей. Вы представляете? Из 600 тысяч людей только двое вошли в обетованную землю. Там речь не шла о левитах. А куда делись все остальные? Они пропали по пути. Они не смогли доверить свою жизнь Богу. Они не смогли научиться ходить в Его заповедях, в доверии к Нему. Два человека. И теперь я говорю, неужели вы думаете, что все, которые приняли молитву покаяния, войдут в Царствие Божие? Нет. Нет. Не все войдут в Царствие Божие. Ишуа говорит, пишет в Евангелиях, написано, что многие придут к Нему и скажут: Вот мы. Он скажет, идите, я не знаю вас, идите от меня, делающим беззаконие. Они скажут, ну как же, мы же вот в общину к Тебе ходили. Мы же даже чудеса творили Твоим именем. Мы на прославлении плясали пели тебе песни, как ты не знаешь нас? Скажет: уйдите, я не знаю вас. Почему так? Потому что что-то им не хватало, что-то и нам не хватает. Мы забываем нашей главной цели, к которой мы идем. И многие из нас теряются по пути. Поэтому не зря сказано и написано, что широки врата, ведущие в погибель вечную, и многие идут ими, и узкие врата, ведущие в жизнь вечную, и не все находят их. Очень мало кто находит этот путь, очень мало людей, которые идут этим узким путем, чтобы достичь Царствия Божьего. Два человека из 600 тысяч человек вошли в землю обетованную. На пальцах мы пересчитываем это. На самом деле, очень страшно. Марк вот комментирует, говорит, что в последнее время будет деление. Я разделю на козлов и овец. Я возьму сухие семена и сожигу их огнем. Это то, что ожидает нас. Поэтому важно нам видеть путь, по которому мы идем. Сам путь, сам процесс, он очень важен. Идем ли мы вообще к той цели, которая поставлена для нас? И знаете, вы это иногда я задумываюсь об этом и становится обидно. Это не то, что какой-то упрек, это, можно сказать, факт своего рода. Мы иногда как просто сами по себе самостоятельно, как верующие, а иногда целые общины, мы прикладываем столько много усилий, чтобы привести человека к покаянию, чтобы привести человека к Богу. Мы устраиваем концерты, мы молимся за это, чтобы люди пришли и покаялись. И вот вдруг мы останавливаемся на этом. Все, работа сделана, человек пришел к покаянию, аллилуйя! Но это только начало пути. И потом многие из этих людей, которые вроде покаялись, они вдруг через какое-то время отпадают. Почему так происходит? Потому что они думают, что они уже совершили свое призвание. Они уже достигли той цели, которая им поставлена. Все, я познал Господа. Что мне еще? Вот я попросил у Него прощения, и на этом они останавливаются. А многие другие, они просто не знают, как им двигаться дальше, потому что их никто не научил. Что от них требуется? Куда им нужно вообще двигаться и как поступать? Как поступать в этой новой жизни? И я поэтому просто бы призываю каждого из нас, чтобы мы подумали об этом. И, во-первых, для самих себя. Видим ли мы вот эту вот цель идем ли мы к ней? Или мы уже остановились, сказав, все, Господь, я спасен? Это только начало пути. Смогли ли мы довести человека дальше? А что такое дальше? Это весь путь нашей жизни, к которой мы идем. Понимаете, мы иногда помолились все. Он спасен, пусть дальше делает, что хочет. Процесс он очень длинный, он очень тяжелый. И я думаю, каждый из вас также знает вот эти вот места Писания, где написано, что Царствие Божие силой уберется. Да в Матфея в 11 главе написано, что все пророки они прореклили до Иоанна. Отны с тех пор до ныне, Ишуа говорит, Царствие Божие силы уберется, и всякий, кто прикладывает его, восхищает Царство это Божие. Знаете, зачастую мы это интерпретируем, что чтобы достичь Царствия Божьего, мы должны прикладывать усилия, мы должны стараться, мы должны прорываться, чтобы достичь этой цели. И это хорошая интерпретация. Многие толкователи, они говорят, что греческий перевод, который, то есть греческий там, оригинал, в котором это написано, он имеет немного другое значение. Он говорит, что сильные, они восхищают царство. И сильные, там речь идет о разных демонах, о, о разных духовных силах, которые забирают царство Божье у людей. В каком понимании? Что человек, он где-то чуть-чуть расслабился, и это царствие, которое пришло в его жизнь, оно может быть очень легко похищено. Поэтому он должен стоять. Конечный результат этих толкований, он примерно один и тот же. Мы должны стоять, мы должны бодрствовать. На прошлой неделе Женя говорил про бодрствование, про готовность. царства могут забрать у тебя. Поэтому ты должен бодрствовать, идти вот этим вот путем и видеть свою цель, которой ты идешь. И знаете, очень важно, я думаю, сказать о том, если мы уже начали говорить о покаянии, то есть это процесс, я сказал, что есть вот эти вот, можно сказать, три лесенки, по которым мы проходим. Выйти из Египта, пройти путь и дойти до конечной станции. Когда ты произнес молитву покаяния, это еще не значит, что ты вышел из Египта. Господь говорит, выйди из Египта. Когда только ты сказал, Господь, прости меня, ты осознал, вот, Он мой Бог. Тебе нужно теперь сделать какие-то шаги, ты не можешь оставаться на том же месте. Иногда вот именно вот уже на этом первом моменте люди падают. Ты должен выйти из Египта. Ты не можешь оставаться в том рабстве греха, в котором ты сейчас пребываешь. И здесь речь касается разных вещей. Рабство, в котором мы находимся, у каждого из нас свое это могут быть вещи, которые окружают нас, которые влияют на нас, поэтому мы согрешаем. А могут быть вещи, которые связаны с нами, с нами самими, с нашими деяниями, с нашими поступками. Написано, кто крал, впредь не кради. Тебе нужно измениться. Выйди из рабства. Выйди из Египта. Кто блудодействовал, впредь не блудодействуй. Если ты живешь с парнем или с девушкой, и вдруг тебе открылся Господь, ты понимаешь, что ты грешный человек, ты покаялся. Тебе нужно выйти, тебе нужно разорвать эти отношения. Мы иногда боимся. Что же нас ждет дальше? Выйди из рабства греха. Может быть тебе нужно изменить, сменить место жительства твоего, тебе и всей твоей семье. Потому что если ты живешь в таком районе, что сосед каждое утро приходит к тебе говорит, пойдем выпьем, и ты соблазняешься, или предлагает тебе наркотики, или что-то другое, тебе нужно выйти из этой атмосферы, тебе нужно поменять место своего жительства, чтобы это не влияло на тебя. Выйди из Египта. Может быть, у тебя такие друзья, твоя компания, в которой ты пребываешь, она заставляет и влияет на тебя, на твой характер, на твои поступки. Иногда, когда человек находится в толпе, он делает действия, которые, может быть, сам по себе он бы не сделал. Он как овца идет вместе со всем стадом. И ты даже не всегда можешь контролировать себя, какой бы ты сильно верующий, ты не был. Ты просто идешь на поводу у остальных. Бог говорит, выйди из Египта. Может, нужно сменить место работы. Я помню, как один из братьев рассказывал, что он работал дизайнером, и вдруг, знаете, особенно если в Тель-Авиве ты, вдруг его цевит, там стали гомосексуалисты, лесбянки, и вот это твой цевид, в котором ты находишься. Что же делать? Выйди из Египта. Молись, чтобы Господь изменил ситуацию. Может быть, чтобы поволил этих людей. Может, чтобы перевел их куда-то. Я не знаю. Если не получается, выйди. Я могу рассказать вам свой личный пример. Я когда-то работал в ночных клубах. И я уже пришел к Богу, я покаялся. Но я продолжал работать, потому что это мой был единственный заработок. Я учился, моя жена училась. У нас было двое детей на тот момент. И именно вот этим, вот то, что я там работал, это был весь мой заработок, чтобы прокормить семью. Но каждый раз я чувствовал все больше и больше, как Господь говорит, выйди отсюда, когда ты находишься, и там у тебя стриптиз-шоу разные, и ты как охранник должен вот вести этих девушек, и потом стоять и охранять. И как верующий я чувствовал с каждым разом, насколько противно мне это. Не в кому-то, кто там был, а Просто, что твое сердце, оно уже не принимает всего этого. Но с другой стороны, ты держишься, это же мой заработок, я же должен кормить свою семью, что же делать? Господь говорит, выйди из Египта. И вот зачастую мы не, не можем выйти, потому что мы не научились доверять Господу. Если ты пришел к Богу в покаянии, Он не оставит тебя. Научись доверять Ему, научись идти по Его пути. Именно за недоверие эти 600 тысяч человек не вошли в землю обетованную. Выйди из Египта и научись идти вместе с Богом к Его высшей цели. Он сам поведет тебя. Но научись делать эти шаги веры и доверять Ему. Вторая, второй пункт, который здесь очень важен. Никогда не возвращайся в Египет. Бог говорит это на протяжении всего Писания. Мы зачастую иногда выходим, начинаем, изменяем нашу жизнь. И вдруг где-то тебе хочется вернуться назад. Вдруг твоя ситуация обернулась таким образом, что ты уже не знаешь, что делать. И вот ту работу, может быть, которую ты оставил, ты говоришь, вау, я пойду, там хорошо платили. И ты опять возвращаешься на то же место. Господь говорит, не возвращайся в Египет. Фараон, он ждет тебя с отпростертыми объятиями. Он ждет, чтобы вновь поработить тебя. Не возвращайся в Египет. Не возвращайся в то же болото, из которого Господь вытянул тебя. Не возвращайся на то же место, из которого Он вывел тебя, из места жительства или ту компанию, в которой ты был. Неважно, какие обстоятельства вокруг. Народ плакал, говорил, нам нечего есть, мы пойдем есть огурцы, которые были вкусные в Египте. Фараон ждет тебя. Он принесет жертву к Бог, Богу с радостью, что ты сам пришел к нему назад. Не возвращайся в Египет. Знаете, это также касается, может быть, наших отношений с людьми, может быть, наших отношений в браке. Иногда у тебя есть определенная проблема, ты вроде обговорил ее, ты решил эту проблему, ты начинаешь изменяться, ты прилагаешь усилия, или жена твоя прилагает усилия, и вроде вот, все идет гладко, но потом проходит какой-то момент, бамс, и ты опять падаешь. И опять та же проблема. Ты говоришь, почему? Мы должны бодрствовать, мы должны взвешивать, мы должны пересматривать и не расслабляться. Не возвращайся в Египет. Сделай все усилия, чтобы предотвратить этот... Возврат назад. Ты должен научиться ходить в доверии к Богу, научиться ходить в Святом Духе. Иногда мы как люди оставляем нашу страну, мы все тут здесь в основном молим Хадашим, и мы вот мы приезжаем в Израиль, что-то новое, другой менталитет, другой язык, ты не знаешь, что делать, куда пойти, как тебе быть. Чтобы тебе жить в этой стране, ты должен научиться, ты должен начать понимать, что здесь правильно, какие законы здесь действуют. То же самое и в духовном мире. Когда ты вышел из Египта, Господь ведет тебя к чему-то новому. Он хочет, чтобы ты научился жить теперь по-другому. Ты не можешь жить старым способом, которым жил до сих пор. Возьмите учеников Иешуа, они два с половиной, три года ходили вместе с Ним. Они верили в Него, они знали, что вот он Машиах. Можно сказать, они вышли из своего Египта, пошли за Ним. Но мы видим, что этого было недостаточно. Им нужно было научиться ходить самостоятельно под водительством Святого Духа. Ишо должен был их оставить. Мы видим, насколько сильно они изменились, когда Дух Святой сошел на них. Это вот этот вот шавуот, о котором мы говорим, вот этот вот промежуток времени – вот этот вот главный момент, которым каждый из нас, из верующих нуждается, получить святой дух, научиться ходить, слышать, научиться ходить в нем, слышать его голос, доверять ему и двигаться, как он тебя ведет. После того, как они приняли этот святой дух, они приняли силу, они перестали бояться, они перестали смущаться, и они стали являть свидетельство Божье по всему миру. Научиться ходить обновленными. Мы говорили про все вот эти вот заповеди, которые Господь давал на горе Синай. Господь также и нам, верующим, Он обновляет вот этот свой, свой завет. Он записывает свое слово на наших скрижалях сердца, а не на камне. И дает нам дух, я сказал, сказал вначале, залог той нашей цели, к которой мы идем. И если ты ходишь в этом Святом Духе, если ты идешь под Его руководством, ты придешь туда, куда тебе нужно идти. Помни свою цель. Знаете, наш путь, он очень длинный. Этот путь, он всю нашу жизнь. У кого-то 50 лет, у кого-то сто лет. У каждого свой. Но БМЭТ он длинный. И ты знаешь, чем дальше конечная твоя цель тем тяжелее туда дойти. Я помню, был на одном семинаре и Алона Ульмана. Может быть, многие из вас слышали это имя. Этот человек, он и, очень известный, проводит очень много разных и, тренингов. И он занимается спортом. Есть такое название «железный человек». Может, кто-то слышал. Типа триатлона. Это когда нужно бежать, нужно ехать на велосипеде, а потом плыть в море но расстояния очень-очень длинные. И он приводил такой пример, он говорит, когда ты плывешь в море, а тебе надо плыть 30 километров, ты плывешь в море, у тебя нету бортиков, как в бассейне. И вот стадо людей, оно просто выплыло и плывут. Куда плывут, непонятно. Он говорит, многие люди, они просто теряются по пути. Если ты не видишь свои ориентиры, если ты не знаешь, на что ориентироваться, многие плывут за другим человеком, Чуть-чуть который отошел в сторону, и вместо того, чтобы быть здесь, он приплывает непонятно куда. Длинный путь, небольшое отклонение. Может быть, ты пошел не за тем, и ты не доходишь до цели. Мы должны в своей жизни иметь определенные ориентиры, мы должны понимать, как мы можем пересмотреть самих себя, чтобы понять, действительно мы движемся к нашей цели, или может быть мы отошли в другую сторону. И поэтому важно, во-первых, во знать о нашей цели. Израиль, который ходил в пустыне, возможно, они уже осуетились, они не думали, куда они идут, какая у них там конечная станция. Их заботили свои дела, чего они сегодня или завтра будут есть, где они возьмут воду, ставить им палатку или, может быть, подождать, потому что начнет двигаться столб. Они суетились своей жизнью и забыли свое великое предназначение. Может быть, не все, некоторые, а может быть, большинство, я не знаю. Возможно, так бывает и с нами. Поэтому я говорю вам, помните свою высшую цель. Сегодня, если вы заметили, с самого начала, когда Леон говорил, когда Илья говорил, каждый из них употребил одно выражение, которое очень важно. Он говорил, остановитесь, остановитесь. Некоторые праздники Господне, которые Он нам дал, это и есть время остановок. Они даже так и называются. Ацерет. От слова «остановись, прекрати все». Он говорит, подумай, посмотри на Творца, посмотри на свою жизнь, вспомни свою цель, которой ты должен двигаться. Посмотри на себя, на свою жизнь. Я хочу вам дать несколько пунктов, как ты можешь проверить себя. Какие плоды ты приносишь? Праздник Шавуот, он ассоциировался не только с излиянием Святого Духа, не только с дарованием Второй. но это было время, когда человек, он собирал свой урожай, свой первый урожай, он приходил к Богу и благословлял его, и благодарил его, он приносил перед Богом свои плоды. Какие плоды приносишь ты? Взгляни на свои плоды, есть ли они у тебя вообще? А если они есть, то каковы они? Добрые или недобрые? Тогда ты можешь сориентироваться. Тогда ты можешь сказать, окей, здесь у меня в порядке. А может быть я вообще как засохшая смоковница. Я не принес ничего. Я ничего не сделал для Божьего Царства. Посмотри на свои плоды. Вторая вещь. Полагаюсь ли я на Господа? Действительно ли я доверяю Ему? или я уже забыл о нем, и я просто свою жизнь строю сам? Я могу! Я силен! Смотришь ли ты на Бога в своей жизни? Ищешь ли ты его действительно Его воли? Даже в твоих мелких вещах, в твоих жизненных проблемах смотришь ли ты на свою высокую цель? приносишь ли ты свои проблемы перед его лицом? Или все-таки я сам? Исследуй себя. Илья сегодня говорил про накопления разные. Ты можешь взглянуть на свою жизнь и сказать, а может быть я уже стал поступать по делам мира сего? И дела мира написаны, они известны. Похоть плоти, Похотячей, гордость житейская. Что мне поесть? Немножко поспать? Пойти в магазин прикупить красивых вещей, чтобы было мне что носить? И хорошо-хорошо подзаработать, накопить еще, еще и еще. Гордость житейская. На иврите там написано «Гаават Нехасим». Это когда ты приобрел надлан, когда ты закупил себе территории, приобрел дома, и вот ты гордишься. Потому что именно вот в Нехасим, именно вот в домах, я на русском не могу никак перевод, о, недвижимость. Именно в недвижимости люди вкладывают свою силу. Но посмотрите, что говорит Иов. Интересные места. В 31 главе он говорит,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 потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Иов был очень богатый человек, очень богатый. Во всем Востоке знали его. Написано, «мудреца закрывали перед ним уста свои». Очень уважаемый. Он говорит, «но сделал ли я опорою своею все вот эти вот мои достижения? Посмотрите на наш, нашу жизнь, на свою жизнь. Где ты находишься сегодня?» Видишь ли ты Божью цель? Или ты находишься в суете, в мирских делах? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Господь говорит, все это пройдет. Весь этот мир пройдет и все дела с ним. Или все-таки ты доверяешь Господу, доверяешь Святому Духу и движешься в Нем? И как я вначале сказал, нам важно видеть цель, к которой мы идем. Потому что зачастую мы просто опускаем глаза и закапываемся в наших рутинных проблемах. Мы впадаем в дикаон, в депрессии. Но для нас Господь приготовил что-то большее, веч, вечную жизнь вместе с Ним. Не зря написано, если вы только в этой жизни надеетесь на Ишу, вы несчастнее всех сынов человеческих. Для нас Господь открыл, построил, создал небеса. Жизнь на этой земле вместе с Ним, когда Он придет в тысячелетнем царстве, что-то великое. То, к чему мы идем. Смотри на Божью цель. И поэтому я сегодня просто призываю каждого из вас. Ацерет, остановись. Используй вот эти вот праздники, которые Господь тебе дал, которые из года в год повторяются, чтобы остановиться, чтобы вспомнить свою цель, чтобы взвесить себя вновь, не просто посидеть за столом, не просто совершить еще какой-то один обряд, но чтобы взглянуть на него. Используйте этот момент. Я хочу помолиться. Аллилуйя! Господь, Бог наш! Я прошу Тебя, Господи, чтобы Твое Слово, вот это вот, оно коснулось наших сердец, и мы могли увидеть наше призвание, мы могли увидеть нашу вот эту вот великую цель. Обнови нас в нашем пути, Господь. Написано, дни лукавы, помоги нам бодрствовать. Если мы сошли с нашего пути, Господь, и осуетились, верни нас, верни нас. Помоги нам идти в правильном направлении, видеть ориентиры, по которым нам двигаться, Господь. Научи нас ходить в Твоем Святом Духе, принося Тебе плоды в этой жизни. Аллилуйя, Дунай! Мы благодарим Тебя. Бышем Ешуам Маширах. Дай нам силы выйти из Египта и изменить нашу жизнь. Аминь.